Здравствуйте, дорогие друзья! Нам постоянно задают вопросы, особенно новички, о средствах индивидуальной защиты. Мы народ, мы народ, Будем друг друга. А что всем кажется, что здесь тонна крови, и океаны текут. Вот земля вся здесь кровью должна была пропитаться. Здесь уже несколько тысяч человек отпрыгало. И не все из них, как многие думают, живыми отсюда ушли, захлебнувшись, собственно, кровью. Это, конечно, не так, этот миф развею. За прошлый год у нас занималось более тысячи человек. Никто из них не погиб, никто не остался без глаза. И, собственно, серьезных трав никаких нету. Более того, это не за год. Я тренируюсь уже, организую тренировки с 99 -го года. Это 17 лет. И за 17 лет ни одного выбитого глаза, ничего, на слава Богу, фу тьфу тьфу не было и не предвиделось. Садины, синяки, царапины, разбитые какие-то части тела, я вам не только скажу, что могут быть, но и более того скажу, что будут, иначе вы ну, не занимались. Хотя есть такие, которые тут приходят, по силам все выбирают, такого же, как он, и стоят, ничего не хотят и ничего не получают. Хотя синячки даже у них остаются. а средствах защиты. Я сейчас руки-ноги там не буду разбирать. Самое главное, что всех волнует, это лицо. Мы фиктуем без средств защиты. Почему? Потому что мы всем можем людей обеспечить и формой, и ножами, и питанием, но не можем обеспечить индивидуальными средствами защиты. Во-первых, людей много, а во-вторых, это не очень гигиенично, там многие средства передавать друг другу. Поэтому те, кто, кому надо, запасаются. И те, кто здесь давно ездит, они для себя уже на этот вопрос ответили. Нужна им вообще защита или не нужна? И многие ответили на нее, что не нужна вообще. Потому что в лицо мы здесь не бьем. Вот. Кто в лицо бьет, того мы ругаем сильно. Вот, всей поляной. Поэтому здесь стараются просто ну, этого не делать. Смотрите, посредством защиты что есть. Самое стандартное и обычное средство защиты, это вот такая вот масочка на глаза. Она защищает вас непосредственно от укова в а, глаза, от рубящего движения в глаза. Голову она, как вы видите, ничем не защищает, поэтому в нее бить не стоит, особенно если вы используете деревянный нож, либо используете имитацию танты, то есть рассечение, она на голове кожу рассекает, делает. Собственно, здесь ничего объяснять не надо. В любом магазине некоторые строительные используют для защиты глаз вот, очки, некоторые используют, а, которые больше там в нырянии под воду да ну есть вот, вот такие вот очки которые собственно и по цене качеству соответствуют и глаза это наши общие здесь глаза они естественно от всех там любых колющих движений абсолютно защищают есть более оригинальные вещи вот такие тоже есть любители кто их использует это страйкбольная маска и ее самый главный плюс это ее абсолютно копеечная цена то есть они стоят абсолютные копейки Защищают они, конечно, плохо Здесь, несмотря на объем ее более полный Она прижата к лицу довольно-таки, то есть близко От любого, конечно, такого небольшого движения То есть она вас, конечно, защитит Но особо, конечно, не рассчитывайте, что в ней можно, если вы ее одели, что можно фильтровать с лицом Потому что хороший удар колющий, он ее не пробьет, но удар вам сделает. И тут еще вот коллега мой сказал, что не очень удобно вот эта клепка расположена. Если маску вниз дернуть, то можно нос ободрать. Это тоже как бы немаловажный фактор. Вот, у нас были травмы носа, да, переломы носа. Это, в принципе, у нас тут бывает частенько такая вещь. Бывает, задевает кончиком, не сильный удар, но лучевые косточки у нас, фаланги, бывает, ломаются, но... Это издержки в любом спорте. Ну, следующая тема уже более сложная, дорогостоящая и так далее. Это тактические очки. Вот эти они сделаны для уже таких стрелков, нормальных пацанов. Вот эту штуку тройка дроби, даже пули в упор не берет. Они, то есть, с, не знаю, можно их бронебойными назвать здесь стекла. Но они уже сделаны, вам в лицо выстрелят, вы умрете, очки останутся целые. Вот, может быть потрескаются то есть, вот такие вещи тоже люди здесь мягкие эти тоже применяют это чисто только для защиты как вы видите глаз то есть ничего больше ну и конечно если вы вообще всего боитесь есть уже непосредственно маски которые сделаны для, для фехтования на саблях вот, они защищают у вас уже всю голову вашу она легко одевается вот здесь есть такая система. Она уже зафиксировавшись, она уже полностью вас защищает от любых действий, как колющего, так и рубящего, режущего любого характера. Здесь уже защищается шея, как вы видите, от колющего и рубящего движения. Здесь уже, когда вы ее одеваете... Да, я ножки делал. Вот. На ботинке. Да, а, вот. Когда вы ее надеваете, здесь уже... Никакого движения вам не страшно здесь, не рубящий, ни, ни режущий. Но вещи дорогие, уже маски, они есть как с пластмассовой окантовкой, так и с железной. Как ни странно, с пластмассовой практика показала лучше или не странно. Есть э, серебристого цвета, есть черного, двух стандартных. Черный дает меньше бликов на солнце, потому что мы фиктуем не в зале, а на солнце, на улице. И нам, как, опять же, практика нас научила, лучше делать вот с вот, черным цветом. Вот. Но у нее есть дополнительные требования. Если вы купили только маску и на этом успокоились, это не так. Фиктовать вы в ней с оппонентом не сможете, если оппонент не позаботится о средствах защиты на руки. Потому что фехтовать в этой маске без специальных перчаток абсолютно невозможно. Почему? Потому что, во-первых, жесточайшее ребро жесткости. Во-вторых, ну вот это, это хуже, чем наждачная бумага. Любой ваш удар, который вы наносите, если вы попадаете в любой частью руки, задевая маску любым пальцем до кости кожа с мясом сразу улетает что сбоку что сверху а так как люди постоянно двигаются сталкиваются то любое жесткое соприкосновение любым пальцем любой зоной с этой маской с этой вот сеткой поверхностью вот, сразу несет у вас травму поэтому здесь требуется использовать жесткие фехтовальные перчатки которые сделаны специально для того чтобы не травмировать есть, пальцы соответственно Фехтовальные перчатки, кстати, вещь довольно дорогая. То есть, если вы их будете покупать, вот, они, если брать в магазинах, там, от 5000 рублей. Более-менее. То есть, такие, которые вот, используют, рекомендуются, да, фехтовальщиками, там, а то и больше. То есть, как вы понимаете, то здесь это уже... То есть, к этой маске еще нужны и вот эти траты. Плюс перчатки немного сцепления с ножом, конечно, меняют. Там ничего критического нету, но тоже надо чуть-чуть привыкнуть. Здесь тоже есть легкий туннельный эффект, хотя она во все стороны зрения и направлена, но все равно из-за вот этого ободка создается некое небольшое направление. То есть, естественно, вам уже определение дистанции немного другое, непривычно. С ней надо привыкнуть и профитовать с очками. Вот с этими, с этими здесь все проще. Здесь надел буквально сразу ты уже Расстояние, все как ты вымерял, так и вымеряешь, в отличие вот, от маски. Есть еще используемый кудошный шлем для Кудо, АРБ. Но это уже для полноконтактного ножевого боя, где используется ударная техника ногами, руками, локтями и коленями. Вот, там уже, конечно, нам недостаточно маски. Нам уже нужно средство защиты от ударов ногами, руками. На этом все. Спасибо, дорогие друзья. До новых вам! Встреч на тренировке Продолжение темы про средства индивидуальной защиты На тренировках по ножевому бою э -э, Рекомендую тем, кто уже увлечется На первые разы, понятное дело, не надо Можно взять обычные строительные перчатки И ими спасаться от болевых ощущений и последующих сечек На долгосрочной перспективе, ребята Рекомендую приобретать бинты И не плотно, но э -э, достаточно жестко Для того, чтобы они хотя бы не сползали Наматывать их на запястье это не спасет вас от Ай, я, твою мать, как же больно мне прижгло Ни в коем случае не спасет Но от многочисленных сечек, которые у меня по этой руке Я уже задолбался их просто лечить Точно гарантированно защитят Перчатки, любые, все самые тактические окли, не берем, конечно, мотоциклетные, но любые тактические перчатки с пластиковыми вставками или прорезиненными ребрами жесткости вас максимум от чего спасут, это от э, этих, э, ссадин. А, болевые ощущения при рубящем, особенно хорошим кол стилом По пальчикам вы скакать будете что с перчатками, что без перчаток Но а, если кто работает в ювелирных магазинах, работает с людьми, которым например, каждый раз на ну, руки Хирург вот у нас занимается да. Хирург, например, да, по, его руки, это его рабочий инструмент Или про, кто просто работает с людьми и вынужден на работе каждый раз объяснять, а что это там, у тебя ссадины и все такое не пренебрегайте Индивидуальными средствами защиты Бинты и перчатки Наше все Я уже отказался от перчаток Как в зимнее время От специальных каких-то уплотненных Так и в летнее время Даже с, с обрезанными пальцем перестал носить Сейчас мне хватает только бинтов Просто один прекрасный момент Вы поймете, что руки вы уже не отдаете Если один раз случайно получили Это значит вы расслабились, нужно обратно собраться И можно работать уже абсолютно спокойно За пальцы не переживая Чего я вам желаю